Приветствую вас! Вы на предстартовой презентации лучшего проекта 2022-2023 года на международном пространстве. Визитка 2.0. Есть уже вот такая визитка. Первый вариант против Диком компания с 2019 года. Разработала, продвигает, распространяет. Там был бинарный маркетинговый план. Вот такой вот удобный инструмент. Все пользуются, все довольны, все счастливы. Сейчас новый маркетинговый план. Большая международная глобальная структура, которая заполняется сверху вниз. Слева направо зарабатывают все, даже те, кто никого не приглашает, зарабатывают все. 10 долларов в год за такой вот инструмент, визитку человек оплатил, пользуются себе инструментом. И эти все 10 долларов, все 100% средств распределяются вот в эту глобальную структуру и все зарабатывают большие деньги. Итак, есть два вида бонусов. Первый бонус командный это 50 денег вот смотрите в первом уровне человек 10 долларов один раз оплатил вы получаете 50 процентов 5 долларов человек переходит на второй уровень автоматически уже это происходит человек один раз оплачивает 10 долларов далее система автоматически его переводит с уровня на уровень с уровня на уровень. И когда человек автоматически переходит на каждый уровень отчисления в вашу пользу возрастают возрастают возраста смотрите на первом уровне это будет 5 долларов, на восьмом уровне это будет 6400 долларов с одного человека. Если вы одного пригласили приглашенного, то вот вы 8 раз получаете вот такие суммы из системы, из этой структуры. Если у вас 2 приглашенных, это уже будет 2 раза такие суммы. Если у вас 3, 4, 100 человек, каждый человек, которого вы пригласили, один раз оплатил 10 долларов, дальше система его ведет по уровням. А вы получаете при переходе на каждый уровень вашего человека вот такие вот цифры. 5, 10, 20, 40, 80. Вот крайняя колонка справа. Второй бонус структурный. Вообще вы никого не пригласили. Есть люди, которые не хотят никого приглашать и не умеют и не хотят. Вот они просто берут себе инструмент, визитку, да, который мы с вами смотрели. Пользуются себе с удовольствием этим инструментом. За 10 долларов в год. И устанавливаются в глобальную структуру, и все люди, которые далее заходят, устанавливаются сверху вниз, слева направо. То есть вот эти, кто их пригласил, этих людей, к примеру, вы стоите вот там зелененькие, у вас где-то здесь падают люди в структуру, структура заполняется, заполняется. Потому что много есть людей в компании, и каждый, кто кого-либо приглашает, все люди сверху вниз, слева направо. И все пустые ячейки под вами заполняются автоматически. Те люди, которые приглашают, получают свой командный бонус. От каждой оплаты всегда половину средств получают те, кто пригласил. Чем больше они пригласили, тем больше они зарабатывают, это их интерес. А вы получаете от структуры, потому что у вас в первом уровне, смотрите, 2 человека, потом 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. И вы получаете, вот, соответственно, выплаты также вот от 10 долларов человек оплатил. Тот, кто пригласил, получил 5. И дальше структурный вторая пятерка. То есть вторая пятерка вам. Здесь тот, кто пригласил, получил с двадцатки половину 10. Вторая десятка вам. Со второго уровня с 4 человек. У вас 4 человека, смотрите, во втором уровне. По десятке получаете 40. В третьем уровне 8 человек. Получаете 20 долларов с каждого, с 8 это 160 долларов. Потом с 16 человек по 40. С 32 человек по 80. С 64 по 160 и так дальше то есть каждый человек, который зашел, приобрел себе инструмент, вот такой IT-визитку, он установился в глобальную структуру. Даже если никого не приглашает, он зарабатывает свои большие деньги. Автоматически пользуется просто за 10 долларов один раз купил инструмент на год и пошел пошел к нему денежный поток. Если хочет человек больше зарабатывать, многократно, возобновляемый доход, он приглашает лично приглашенных. Каждый год лично приглашенный пролонгирует, обновляет дальше срок действия визитки да, за 10 долларов на год. На второй год снова 10 долларов, снова-снова-снова деньги. Возобновляемый, постоянный, регулярный доход. Чем больше у вас лично приглашенных, тем больше вы зарабатываете. Если у вас нет вообще лично приглашенных, вы так нормально заработаете. Вот смотрите, такие суммы. Смотрите, там 6400 внизу структурный бонус. Это с каждого. Там у вас 256 человек. Возьмите калькулятор, почитайте. 256 умножить на 6400. Там хорошая сумма получается. И деньги выплачиваются с каждой оплаты мгновенно. То есть мы не ждем закрытия уровня, когда полностью закроется уровень, так да, как в матрицах. Сразу каждая оплата. Вот первый человек оплатил, 6400 вам пришло. Второй, 6400, третий, 6400. То есть все 256 выплат по 6400 вы получаете сразу же в момент оплаты. Гениально, превосходно. Итак, смотрите, есть статусы, есть структура, вот командный мы рассмотрим подробно. Вы зашли, пригласили всего лишь двоих человек один раз. У вас есть два человека, вы по 5 долларов получили, уже окупили свои вложения 10 долларов. Вы зашли на десятку, да, свои вернули. Те ваши два человека своих двоих пригласили, и дальше, дальше, дальше структура растет. Люди поднимаются по статусам, вы получаете командный бонус от каждого приглашенного вами человека. Он может быть... Прямо под вами стать. Он может где-то в пятый уровень, в 8, он где-то в 10, в 20 уровень, где-то там стал. Под кого-то в ячейку кто-то получил структурный, вы получили свой командный. Вам выгодно, что люди падают в глубину структуры, потому что структура поднимает деньги вам снизу вверх. Деньги поднимаются снизу вверх и приходят к вам. Поэтому командный вы получили сразу. Человек упал в структуру, оплатился. И структурный вы также получаете, потому что ваша структура в общем вся растет. Супер. То есть вам выгоден и первый вид бонуса, и второй. Все 100% сеть. 10 долларов старт. Гениально. Структурный бонус. Вот он, да. вот Есть клиенты, которые пользуются. Визитка – это международный продукт по всей планете в интернет. Люди пользуются, у вас есть пользовательская сеть, и вы получаете доход. Возможно, что этот человек не пригласил никого, ни одного человека. Он зашел, взял себе визитку. Простой человек с улицы, он не сетевик, он не предприниматель, он не... Рифовод купил себе человек визитку, он, к примеру, парикмахер да, или таксист, кто угодно, он купил себе визитку, пользуется, ему нужен этот инструмент, электронная визитка, может ее пересылать, очень удобно, 10 долларов в год. При этом он занял место в структуре. Дальше что происходит? Волшебство. Ячейки пустые в структуре начинают заполняться, потому что есть много людей, которые зашли до него и после него, которые зашли. Все кого-то приглашают, и все те новички, они заполняют пустые ячейки. И у этого таксиста или парикмахера растет структурный доход. Он заходит в свое приложение, на балансе видит постоянно полученный доход, полученный доход. И в Телеграме бот ему булькает полученный доход. Вот по структурному бонусу. И у человека деньги выходят, выходят, выходят. Деньги легко выводятся, любые подключаем разные платежные системы. Сейчас с этим вообще проблем нет. Итак, друзья, давайте подрезюмируем. Первый инструмент для каждого на планете. Ну, согласитесь, вот такой вот инструмент. Каждому человеку на планете, чем бы человек ни занимался, ему вот такое нужно, пригодится, понадобится. Очень удобно, комфортно. Дальше. 10 долларов в год. Оплата за такой инструмент. В год 10 долларов. Ну, вообще, чашка кофе. Плюс место в глобальной структуре. Человек не просто взял себе инструмент хороший, он еще и место там занял. И оттуда начинают поступать денежки и чем дальше тем больше все эти денежки все 100 процентов денежек распределяются в клиентскую сеть то есть все мы с вами являемся клиентами и все мы получаем все деньги которые заходят в систему то есть нет никаких админов никаких начальников куда-то что-то все распределяется в сеть 50 тем кто пригласил я к примеру могу пригласить 100 человек Вот я приглашу 100 человек я буду постоянно от каждой оплаты за все со всех 100 человек получать эти деньги. Плюс структура будет расти и вторая часть денег со структуры выходит. Отлично. Итак, старт 10 долларов. За 10 долларов взяли инструмент. Финиш 1 миллион двести. Отлично. Превосходно. Вот такая вот есть табличка. В табличке показано. Кажется сложно, на самом деле все очень просто. Смотрите, есть оплата. То, что человек оплачивает. Десять, видите, желтым цветом десятка, это человек оплачивает самостоятельно. Дальше цифры пошли серым цветом, потому что это уже автоматизировано. То есть человек с полученных денег здесь же в системе, у него автоматически оплачивается второй уровень, в третий, четвертый. Уровни оплачиваются дальше автоматически. Система сама уже начинает оплачивать. Деньги заходят, поступили часть денег, пошла на оплату. Вторая часть денег вон там справа в крайней колонке, желтые, это уже чистый ваш доход. То есть, смотрите, один раз человек оплатил, купил одну визитку. Вот один этот инструмент. Получил первый статус, пригласил двоих. Или не пригласил. ну, Я вам рекомендую приглашать, потому что командный доход очень большой. И регулярный, возобновляемый, и постоянный, и растущий. Командный бонус, видите, столбик. 10 долларов с 2 по 5. Структурный бонус также 10 долларов с 2 по 5. Автоматически система вам приобретает второй статус. Вот вы переходите на двадцатку, которую вы заработали. Уже две визитки у вас есть, два кода активации, еще вы можете себе их применить на следующие два года. Можете две дополнительных визитки открыть, может у вас по одному делу визитку, по второму визитку дело по третьему. Да? У вас три направления деятельности и есть три визитки для разного дела. Можете кому-то их перепродать, эти коды, подарить, все что угодно с ними сделать. Акцию какую-то у себя встроить да, по своим делам и эти коды кому-то подарить там по акции. Дальше у вас уже 4 человека во втором уровне структуре, из тех 4 человек во втором уровне вы уже по 20 получаете, у вас уже плюс 80 структурный. 40 снимается системой на оплату третьего уровня, а 40 уже ваш чистый доход, все, вы уже получаете, начали зарабатывать деньги. Дальше в этом уровне там получается 160 дохода структурного, 80 снимается на этот уровень, а 120 чистый доход. В этом уровне также да, автоматически система закупила вам, у вас уже 8 визиток, людей больше в структуре, 640 долларов вы получили, 160 снимается на закупку следующего уровня, а 560 долларов чистый ваш доход. Таким образом растет структура, растет команда, все автоматизировано, деньги выплачиваются, выводятся, все, есть внутренние переводы, можете выводить по безналу, кому-то кто-то заходит, да, внутрянкой передали, деньги взяли, можете через... Платежные системы через обменники сейчас это очень просто. Вообще планируется подключить платежную систему Binance Pay на бирже Binance. Это по всей планете, денежные переводе можно в крипте, можно в фиате, как угодно. То есть сейчас с этим проблем нет. Какое здесь еще преимущество? Здесь не накапливаются деньги в системе. То есть, к примеру, чтобы у вас закрылся вот этот уровень, да, вам надо, чтобы 64 человека приобрели этот уровень по 320 долларов, но система их довела автоматически, они закупились. Вам не надо ожидать, когда закроется этот уровень. С каждого оплаченного человека вы сразу получаете свои деньги. То есть первый из 64 человек в уровне оплатился, вы сразу получили свою часть денег. Второй оплатился, сразу получили часть денег. Третий оплатился, сразу получили часть денег. То есть, там какая-то маленькая часть на оплату следующего уровня Системой удерживается, там какой-то процент, да. Все остальные деньги, которые не нужны вот сюда на оплату, они сразу же вам выплачиваются. То есть, если в этом уровне, где 320, смотрим там, 9220 долларов, у вас выходит с уровня дохода. 640 идет на следующий уровень. То есть, 640 из 9200, вот с каждой оплаты, с одной 64 оплаты, с каждой оплаты из 64, да, снимается вот там 10 долларов, кроме. да. 10 долларов с каждой оплаты. То есть вам заходит там 310 долларов, а десятка идет на закупку следующего уровня. Да? Потом 310, 310. 64 раза по 310 вы получили, и как раз 64 по 10 долларов собралась на покупку следующего уровня. То есть деньги не задерживаются. Вот как есть во многих матрицах, люди команды строят, надо вот закрыть уровень. вот Человек зашел на дорогой уровень и не может его закрыть. И все, его деньги там зависли, и все стало и застыло. Здесь такого нет. Каждая оплата, сразу же вы получаете деньги. Система снимает один какой-то там процент, часть на закупку следующего уровня, а ваши деньги сразу же у вас на доступном балансе, можете их вводить, переводить. Супер, гениально, друзья. Все получится, потому что мгновенно деньги выплачиваются, никто не, ничего не, не задерживается, не надо закрывать уровни, каждый уровень, каждая выплата идет конкретно с каждой оплаты вы получаете. Ну Я об этом только что говорил. Итак, друзья, до встречи в следующем видео. Включайтесь, развивайтесь, зарабатывайте. Пока.